Знакомьтесь, это Валерий. Он предприниматель. Сегодня в этом здании у Валерия состоится важная встреча. Каждый бизнесмен хотел бы увидеть будущее. Валерий получил такую возможность совершенно случайно. Он увидел день, когда в его компанию пришла государственная проверка. Оказалось, что программы учета на всех 20 компьютерах пиратские. Валерий не волновался, потому что 1С установил его хороший знакомый. Но не волноваться и знать наверняка — это разные вещи. Хорошо, что будущее в наших руках. Валерий заказал аудит, вовремя исправил ошибки и установил лицензионное ПО. Закажите аудит программ у партнеров 1С. Лицензионный софт, надежное будущее. Гадалки не ходи. Анимационные ролики Line in Space. Современный метод продвижения бизнеса.